Привет, вы на канале Мусина Стрит и меня зовут Татьяна Мусина. Я предлагаю к вашему вниманию два видео с космодрома SpaceX Бока-Чика. Но я просто хотела предупредить, что звук ужасен. Дело в том, что мы ждем, штормовое предупреждение было и мы ждем ураган Бета. Ветер колоссальный. И... Меня даже не, не спас мой замечательный роуд. Что я имею в виду? Где он тут у меня? Вот, вот. да? Ну вот, роуд. Да, я имею в виду роуд. А, вот эта меховушка, которая крепится вот сюда, да? Когда это прикрепляется вот так, и вот она сюда крепится. Она улетела с первым порывом ветра. В общем, кто это делал, Дизайн, вот, дизайнер этого роут, ну не знаю, я бы точно поставила дизлайк, потому что я, ну вот при первом тесте, э -э, я понесла урон, можно так сказать. В общем, ребят, предоставляю вашему вниманию, э -э, жалко удалять материал, потому как, э -э, на мой взгляд, интересный материал, но вот такой звук. Ну, я прошу вашего снисхождения, как начинающий ютубер, постараюсь в дальнейшем писать с более качественным звуком. Так что ставьте лайки, ну или дизлайки, уж что заслужило. Буду рада общению. Все, всем пока! С вами Татьяна Мусина. Всем привет! Вы на канале Мусина Стрит, и меня зовут Татьяна Мусина. Сзади меня строящийся космодром SpaceX в И сегодня я хочу рассказать, в каком состоянии находится космодром и что с ним произошло, а главное почему. Ребята, ну смотрите, сижу я возле пены морской, которая, которая заполняет все вокруг. И в частности, сам космодром. Сейчас мы подъедем, я покажу. Подъезжая к космодрому, мы можем увидеть вот такую надпись. большую тайну. Территория космодрома на самом деле находится на территории заповедника. Место, в котором э, построил свой, свой космодром Илон Маск, э, является заповедной зоной. Каким образом он получил это э, место, я не знаю, но это место зимовки э, тысяч и тысяч перелетных птиц, можете себе представить? Вот такая эко-стреда. Ну вот вода стоит прямо рядом. Ну вот сзади меня сам, а, сама стартовая площадка запуска всех ракет. Как вы видите, тоже стоит все а, в воде, везде вода, везде с обеих сторон. Вот смотрите. построить космодром на территории а, заповедника, я не знаю. Я могу только вам, я могу с вами поделиться информацией, которую я взяла из официальных источников, которая публиковалась в газетах а, местных и которые, которую я слышала. Знаете, зингеры – это известная фамилия. В России знают по швейной машинке э, эту фамилию. Так вот, это огромное землевладение. Является десятым землевладением в Америке. И лишь небольшая часть была отдана под заповедник. Ну, чтобы не платить налоги. Так вот, первая причина, по которой Местная, скажем так, американо-мексиканская элита позволила господину Маску построить здесь космодром Это повысить рыночную стоимость этой земли Это первая причина, которая мне известна Вторая, это то, что их семьи живут на острове Саус Padre Island. он рядом, он буквально в полукилометре от запуска ракеты. Ну и вот э, вторая причина звучит так. Люди захотели из окон своих домов и вил смотреть запуск ракет. Вот такая вторая причина. Ну а собственно почему господин Маск выбрал это место, это понятно. Южная точка Америки, ближе к экватору, ну, мы знаем, да, законы физики, что вращение земли возле экватора намного быстрее и экономится э, энергия для запуска ракет. Рядом э, порт, рядом, кажется, за мной приехали эти, сейчас будут меня проверять полицейские. Hello. Ребята, что сейчас было, вы не поверите. Снимаю я репортаж, вдруг ко мне подъезжает Тесла с мигалками, я уже испугалась, из нее выходит человек большого двухметрового роста, я второй раз испугалась, и представляется Security Space X, я третий раз испугалась, когда я заговорила, объясняя, что я блогер, что я вот снимаю, что для русского канала, он заговорил со мной на русском языке. Вы представляете? Я четвертый раз испугалась. Оказалось, что он с Украины, из Одессы но ну, говорит очень плохо. Ну, неважно, ладно. В общем, он мне предупредил, что я могу снимать только вот э, любой объект. Вот, кстати, я могу снимать любой объект, но стоя, стоя за, за дорогой, не приближаясь к объекту. Так, ну вот, ребят, вот смотрите, пепелац. Кстати, ребята, всем спасибо, кто мне? Теперь я знаю, в чем разница пепелац и гравицапа. Большое спасибо! матчасть, матчасть выучена. Так вот, этот пепелац также стоит в воде. Смотрите, вот она вода. И вот они, эти лагуны. Да, то есть все стоит в воде. Продолжаю мысль, на которой он меня прервал. На чем он меня прервал? Я вспомнила, на чем он меня прервал. На том, что господину Москву очень выгодно было это место первое, еще раз повторимся первое, это то, что самая южная точка Америки, да, ближе всего к экватору, то есть вращение земли по физике мы помним, да, вращение земли быстрее возле экватора и экономится большое, большое количество энергии для запуска ракет, первое второе, рядом порт так вот, ребята вот эти лагуны они сообщаются с портом. А порт здесь э, это расширенный канал э, от Мексиканского залива, который был сделан еще в 50-е годы американской армии. Но для чего он сделан, это понятно, да? Чтобы у города был порт. Это понятно. Железная дорога тоже рядом. Ну и третье, это вот, ну, ребята, вот как это не снять, смотрите, увидите, вот они, птицы над SpaceX, ой, ну как это, ребята, снять, ну что ж, я, кажется, все сказала, ребята, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, и, пожалуйста, пока меня не секьюрити оставила в покое, пока я еще на свободе, <смех> буду вам вещать. Все, всем пока!